Привет, мои родные. Наконец-таки выглянуло солнышко, потому что всю ночь и все утро, считай, до обеда шел дождь. Прям такая чистка была колоссальная через природу. Я не просто так сейчас направила камеру на эту гору. Мы находимся вообще в очень мощном месте. Это место силы. Точнее, даже не одно место силы. Оно находится вокруг, вокруг этого места, вокруг этой усадьбы находятся крымские пирамиды и вот одна из них сейчас у вас на экране я постараюсь ее немножечко увеличить посмотрите, прям вот я сильно не буду увеличивать, приближать вы можете увидеть прям лицо девушки Такой лоб, носик, губки подбородок вот это одна из пирамид к сожалению, остальных не видно чуть-чуть приближу Итак, я надеюсь, что вы увидели. Вообще место шикарное. Не ловит интернет, нет связи. Мы побывали как в раю, вокруг здесь горы. Шаман из Башкирии. Он здесь построил усадьбу. Здесь есть все. В плане вот такого активного отдыха они ездят. По местам силы меня тоже заинтересовал поход по Крыму, притом там четырехдневный поход. Вы видите лошадей, конные прогулки, есть баня. Мы жили, ну живем еще вот в этом вот красном домике. Сейчас сниму вот такой вот прекрасный домик. Но это один из, потому что здесь очень много построено уже непосредственно этим шаманом, который ведет ну, Нельзя сказать, что это прием, прям, потому что он не принимает в общепринятом понимании как, да, очередь. Но вот мне удалось, когда мы увиделись, он пригласил меня на встречу и помог мне открыть некоторые каналы и даже пригласил обучаться у него чему я очень рада, очень многие вещи открыл, но это мы потом уже с вами тоже будем обсуждать, потому что я сейчас тоже после общения с ним а, в таком в легком трансовом состоянии. В общем, а сейчас я пойду еще покажу вам второй участочек, где тоже можно располагаться, просто чтобы вы а, здесь именно мест силы не видно, кроме вот этой горы, но я думаю, что вы почувствуете а, через энергетику то, что здесь очень мощно. Сейчас мы идем с вами еще погулять, еще одну часть усадьбы. Вот Тут все номера, домики, где можно жить, банька, конные прогулки. <социт> Не, сюда, сюда, сынок. Сюда? Угу. Вот такое бы построить себе. Вот как раз то, то о чем я мечтаю. То, что я хочу. Но вот оно близко, вот оно рядом. Смотрите, какой домик интересный. А вот, посмотри прямо, смотри, какой красивый домик. Вот здесь в этой беседке идет звук поющих чаш. И такое состояние благостного становится, прям как поднятие вибрации. Не Я не толкаюсь. Интересно, такой был ливень, такой был дождь, и река совершенно сухая. Все уже впиталось. Нету сынок, она уже в водичку впиталась. Впиталась? Угу. Погода прям очень такая странная. А, и дождь и солнце одновременно. Смотрите, там тучка. Но а, ночью был очень сильный Тут уже вот солнце пошло. И дождик такой все время идет. Тучки поливают, очищают. А, это с моря. Там в той стороне моря. Ой, я зайду под крышу в той стороне моря И, значит, где-то на море дождик оттуда идет смотрите, как оригинально дерево внутри позаботились о дереве Но чтобы дерево не спиливать, это же природа, чтобы природу не нарушать, здесь сделали вокруг дерева все. Да что, Садись, посиди. Да, сейчас за зеленью не видно. А, вот она, вот она, гора сейчас. Вот огромная. дорога сами видите какая поэтому трясет достаточно сильно, зато видно почувствовать силу этих мест. А дальше еще буду снимать где будет что-то такое интересное то что будет видно самое главное перевалу чуть-чуть прокатитесь как лесная сказка не хватает сказки за голос за, за кадром папа надо покупать навигатор этот видеорегистратор хороший чтобы такие вещи были засняты И мы заехали? Мы прям любители с тобой куда-нибудь заехать подальше, поглубже. Куда не ступает нога человека. Или если ступает, то крайне редко. не горила это место как не знаю что это да? то ли партизаны там прятались то ли жил кто-то там что-то видно дорожка и посмотрите какая вообще тут красота Дождь нас прям сопровождается Мы сейчас объехали. Посмотрите, мы сейчас поближе к этой горе. По-моему, это вот как раз она, где девушка. Вот прям четко здесь нос, лоб, вот глазные впадины видны. Красота. И вы знаете, сила здесь вообще ну, вот, необычайная идет. Даже ее нельзя словами описать, какая она. она. Она вот иная, не как на всех местах силы. А вот прям зашкаливает. Класс. Подкова тоже. Здесь очень много памятников встречаем а, партизанам. Прям уже сколько штук четыре, наверное, да, мы видели памятники? А, вот одну, ну да, по-моему, штук четыре. Конечно, да, такая дорога, что только партизанам, а только пешком. заливается, скалы окружают, хромантика, ревенька, Умная, красивая, но ебанутая, все <существует> <существует> За приключениями, папа, за приключениями. Там, там надо было, может, налево, а мы направо. Yeah.